The informal group on the death penalty, um, which I am the chairman of, uh, was formed just over a year ago, when four of my like-minded colleagues and myself got together to have discussion about the death penalty here in Belarus. В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что все, в общем-то, работаем, чтобы достичь одной и той же цели, то есть мы встречаемся с теми же людьми. Uh, делаем примерно одно и то же, и uh, мы решили, что вместе, объединившись, мы сможем действовать более эффективно. И также организовывая группу, мы э, думали о том, что это ну, не только европейские ценности, и поэтому группу мы решили расширить, есть, э, не сужать ее до уровня ЕС. So we went out and talked to others who were interested as well in the question of the death penalty, and this involved not just, um, and indices, but also other Поэтому мы разговаривали с разными организациями с uh, официальными лицами, чтобы также включить их в нашу группу. Uh, now, um, 14, uh, strong, a diverse group which includes governments, international, international organizations um, such as the Council of Europe, but also groups such as church groups as well. И на сегодняшний день группа включает в себя 14 членов, это не только представители uh, посольств, это представители международных организаций, uh, к примеру, Совета Европы, представители также um, религиозных сообществ. Uh, uh, прежде всего целью группы является понимание всей сложности вопроса uh, смертной казни в Беларуси. Um, understand the legal context, talk to people who have been involved in um, the legal framework of the death Penalty here in Belarus. And then secondly to use our diverse membership to provide support and help to any, anyone or any group that is interested in uh, the abolition of death penalty here in Belarus. So that includes working with talking to diverse groups from human rights defenders to civil society to the Belarusian government группы гражданского общества и uh, официальные лица. Uh, in мы готовы разговаривать со всеми, кто работает в этой сфере, делиться своим опытом и также принимать, вбирать в себя ваш опыт. Thank you very much. Спасибо.